Всем привет! Сегодня я хочу э, снять ролик, именно обзор моих комнатных растений. Растений очень много. Э, и я буду вкратце рассказывать и показывать. Это вот моя юка. Она такая очень большая у меня выросла. Она, я ее вырастила со отростеля. А тросик поставила водичку он дал корни и вот она у меня за два года вот такая большая выросла она э, практически ну наверное, где-то выше плеча моего а у меня рост метр семьдесят три это вот мой папоротник люблю очень это растение Оно очень имеет декоративный вид Куда бы его ни поставил. Его листья прям свисают до самого пола. Очень любит поливаться в летний период. И любит опрыскивание. Я опрыскиваю как бы теплой водичкой. Это вот мой еще один красавец папоротник. Я их периодически омолаживаю, то есть убираю старые вот эти листья и обрезаю у них усы. Для того, чтобы они наращивали себе листья, не тратили а, свой, свои силы на усы. Они, в принципе, ни к чему. А это, а это моя шифлера. Я когда ее покупала, она росла, их две было. Я их рассадила, а они потом выдурили у меня выше человеческого роста. Я их обрезала практически наполовину. И верхушки укоренила. И рассоединила их в разное кашпо. И вот одна из них, она более пушистая. И очень хорошо укореняется, кстати. Я вот ее срезала, поставила в воду. И буквально через месяц были уже такие хорошие корни. Это тоже у меня такая зеленая стенка. Здесь у меня монстера с драценой. Ой, драцене вообще очень много лет. Лет, наверное, 25 уже, это точно. Если не была очень маленькой сейчас она уже отросли свои уже нарастила и монстера тоже была очень маленькая были маленькие листья но при моем уходе она нарастила вот такие большие листья резные красивые но есть здесь очень хорошо на нее с окна хорошо падает цвет Даже попадают солнечные лучи. Она это любит. Вот на этом плане вы видите у меня 4 растения. Вот два спатифилума стоят. Это мои отростили. Они цветут. Хорошо очень растут. Шифлера вторая, вот которая с мелкими листьями, которая рассказывала, что рассаживала. Это у меня второй кустик. И вот моя шифлера гигант, вот с такими красивыми листьями, она выше меня, очень занимает место много, у нее такие, знаете, раскидистые такие листья, ну, очень смотрится красиво, ну, конечно, мне катастрофически не хватает места для растений. Очень имеет декоративный вид, красивые листья. Уход за ней тоже я протираю листья ее от пыли и опрыскиваю теплой водичкой. Но в этой стороне у меня спотифилум очень большой, антуриумы два. Белый, красный и замякулька с потефилу. Ну, он тоже, как знаете, любит напиться. Но прежде чем напиться, я подсушиваю ему земляной ком. Даже бывает, что у него листья прям начинают немного, как бы, знаете, вянуть, как бы падать. Тогда только я его несу под душ. Антуриумы у меня сейчас цветут, они у меня цветут вот так вот, значит, очень обильно. Я потом ставлю фотографию, где они вообще в полном цвету. Цветы очень большие, сейчас вот. видите какие? И сами они очень большие. тоже очень любит принимать теплый душ. Я тоже их подсушиваю земляной ком и потом устраиваю им теплый душ. Это вот тоже красный. Ну конечно это все сливается, так как мне Невозможно их составить куда-то на стол. Они у меня очень крупногабаритные все цветы. И на стол они у меня не войдут. Это мой замиокулькас который недавно пересаживала в 50-литровый горшок. Чувствует он себя прекрасно. Но ну, вот ему место, конечно, не совсем подходит. замиокулькас любит очень солнце. А здесь на него попадает солнце только вечером. Очень толстые стебли. Он у меня уже отцвел. Там вот один где-то цветонос у него болтается. А так было 6 или 7 цветоносов. И таких очень крупных. Это моя красавица по каждую весну я ей делаю стрижку очень такую хорошую и вот она буквально с марта наверно вот видите обросла очень сильно занимает тоже очень много места Фиг. Фикус я недавно тоже пересаживала в 50-литровый горшок. Тоже чувствует себя хорошо. Стоит зелененький. Тоже уже очень много места занимает. Это мой домашний клёнок. Постоянно цветет, никак не могу его сформировать, жалко обстригать цветы, вот, вот постоянно. Его еще называют, вернее его называют вообще обутило, а это в народе уже называют домашний клен. Это вторая моя монстера. Тоже такие Листь, листья у нее. Очень большие резные. Это уже переходим на лоджую. Это моя замия. Она вот уже пытается отсвести. Так я и не сняла видео, когда она цветонос вот выбросила. Он был желтый такой. Потом вот у него как там пыльца какая-то вот с него сыпется. Он как бы рассоединил вот здесь чешуйки, и уже на бок такой повалился. Но я думаю, сейчас она его скинет, и у нее начнется рост. Это мой красавец Цикос. Так он в этом году у меня и не выкинул ярус листьев. Буду ждать теперь, наверное, на следующий год. За цикасом у меня находится плюмерия. Борьба с клещом у меня, конечно, изо дня в день. Тут она у меня вык... встала утром. Она у меня скинула практически все листья за ночь. Вот она у меня вся в бутонах. Скоро зацветет. Я обязательно сниму фильм. Ну вот такой лысик опять она, ну, не знаю, что такое, или просто из-за обработок постоянных листья прям за ночь просто пожелтели все практически. Это вот мой рамбутан, он выпустил там вот тоже листики. Это мои отрослили от бугенвиллия от моей большой герань, плантетия. Там, конечно, плантетия очень жарко на солнце. Вот здесь вот отростиль у меня набрал цвет. Это вот мой отростиль ему с черенка. Он набрал цвет уже. Это моя герань. Очень она мне нравится. Такая мелколистная. И цветет постоянно. Это мой угандийский клеродендрум. Цветет Вообще постоянно, только отцветает и снова набирает бутоны. Имеет прям такой, знаете, аромат специфический, могу сказать. Ну это моя денюма, уже требуется пересадка. Это мои бугенвиллия, маленькие бугенвиллия. Это тоже клеродендрум у меня, Томпсон. И мурая рядом. А, кстати, вторая мурая у меня уже набрала цвет. Я вам покажу сейчас. Вот, клеродендрум Томпсон. Он у меня еще. Остатки уже остались цветов. Я его решила немного подрастить. Такой вот он. Против света сейчас снимать не совсем удобно. Это вот моя хоя. Я ее вырастила с отростили, Здесь три отростили, Растет хорошо и очень хорошо укореняется. Поставила водичку немного и потом просто в землю под пакет. И она у меня хорошо, в общем-то, прижилась. Это мой авокадо молодой. Рядом с ним бугенвилья. Это вот, кстати, черенок. Вот ей месяца два, наверное. Вот вся в цвету. Красивые такие цветы. Это мои одеши. жопики Такие пушистые. моя бугинвилья взрослая большая у нас меня ростом выше даже меня ростом которую я приливала вот разными сортами я ее даже не могу всю полностью со стороны вам показать не хватает места у нее очень такой толстый стволик я вам сейчас вниз туда Это у меня тоже бугеннили. Вот это от нее уже такие большие выросли. Это у меня денюн. Это моя Гуана бана Чувствует себя хорошо. Идет рост. Это кофейные деревца которые у меня есть видео я их рассоединяла из кустика на несколько. вот было 17 из них у меня осталось раз два три 4 5 шесть семь восемь девять 10 то есть 7 не прижилось не прижились но этого тоже достаточно. Это моя русселия которую прислал мой подписчик Николай. Николай, большое спасибо. Очень довольна этим растением. Очень хорошо растет. Она прям вообще пушистая очень стала. Вот такая вот. И здесь вот мои тоже адениумы. Это вот эсхинантус это вот с прививками у меня адениум тоже еще видео не снимала это тоже прививки разными сортами все прижились и растут такой вот его очень рад конечно корни такие попу нарастил Красавец, в общем. здесь вот у меня адениум все на цвету вот целых три бутона три бутона три цветка и вот еще четвертый раскрывается это стефанотис он сейчас пока гонит листья цвести пока не хочет он у меня обычно зацветает к концу лета, в зиму. У него даже в Новый год он бывает вообще покрывается полностью белым покрывалом. Вот так вот. А летом как-то он у меня плохо цветет. Это моя кроссандра Цветет она у меня постоянно. Для нее главное, чтобы солнце было. Так она будет свести, радовать цветение. Может круглый год. Но Это моя красавица Мандевилла, у нее прям такое бурное цветение, на всех усиках, которые она выкидывает, появляются бутоны и она постоянно у меня цветет с весны и сейчас будет цвести до глубокой осени. Гимвиля розовая махровая. Тоже такой рост у нее пошел после пересадки. Это белая махровая. Моя розочка. Ну, сейчас вот цветет белая. И вот только цветают цветочки, и сразу появляются бутончики. Вот такие вот у меня кустики. Это у меня горденья. Сейчас у нее тоже идет такой активный рост. Но в серединке я обнаружила у нее... Бутончик. Ой. Вот он. Бутончик. Это у меня мурая. Из семени, которая такая вот. Она у меня сантиметров на 80 выдурила. Здесь, конечно все сливается она у меня заложила бутоны она вот заложила бутоны собралась цвести наконец-то я дождалась ее цветение это мой мандарин У мандарина тоже идет рост. Хороший. Везде. Ну, такое дерево стоит. Но пока цвести не хочет. Это моя папая. Очень красивые листья. У нее тоже идет рост хороший, там в серединке видно, и очень такой толстенький у нее, конечно, стволик, прям толстенький. Нравится мне очень декоративный вид имеет тоже, а это моя вторая мандевилла и Белая. Это выращенная с моего черенка, и вот она ей нарагодик, и она начала цвести. Но это красотка бугенвилля, вся в цвету. Это мои Одеши. Это вот, кстати, прививочка из Таиланда недавно заказанная. У нее вот пошел рост. Дальше тоже прививочка. У нее тоже появились котички. Это мой гипиаструм. Но сейчас, конечно, у него буйное такое пошло, пошел рост буйный, листвы, Но пока не цветет. Но листья красивые. Это мой большой авокадо. Он как-то у меня скинул листья, и вот сейчас молодые все нарастают. Он, В принципе... Выглядит неплохо. Он у меня уже цвел. Цвел очень обильно. Но я думаю, из-за этого он у меня и потерял листья. Видимо, ему что-то не хватило. Ну, конечно. Квартира все-таки. Это квартира. Это вот у меня драцена вот такая. Она растет очень, кстати, медленно. Я не знаю, как этот сорт называется. очень пушистая китайская роза я ее тут недавно обрезала она мне была большая я ее полностью все обрезала чтобы у нее такой компактный кустик был еще один фикус Это мои кактусы, вот такие красавцы, да. ну все, увидимся в следующем ролике.